Интересные факты обо всем на свете. Здравствуйте! В эфире Калейдоскоп. В этом выпуске я расскажу об истории храма Василия Блаженного. Покровский собор это не просто церковь, а храм-памятник, возведенный в честь присоединения Казанского ханства к русскому государству. Изначально на месте собора стояла деревянная Троицкая церковь. Вокруг нее, во время походов на Казань, возводились храмы в честь побед русского войска. Сооружение высотой 65 метров строили 6 лет с 1555 года по 1561. До сих пор неизвестно, кто построил храм Василия Блаженного. У исследователей есть несколько вариантов. Один из них – собор возвели древнерусские зодчие – постник Яковлев и Иван Барма. Сын Ивана Грозного, Федор Иоанович распорядился построить церковь, посвященную Василию Блаженному. Она стала частью Покровского собора. Собор несколько раз едва не разрушили. В советское время Лазарь Каганович предлагал разобрать собор, чтобы на Красной площади стало больше места для парадов и демонстраций. Он даже создал макет площади, и здание храма с нее легко снималось. Но Сталин, увидев архитектурный образец, сказал «Лазарь, поставь на место!» На этом выпуск подошел к концу, но мы обязательно встретимся в следующих выпусках. До новых встреч! Интересно. А что если бы Сталин сказал ⁇ Лазар, убери храм ⁇ Как бы выглядела Красная площадь без храма Василия Блаженного? «Хорошо, что он не согласился».